В горнице моей светло, это от ночной звезды. Матушка возьмет ведро, молча принесет воды. Матушка возьмет ведро моч. Принесет воды красные цветы мои, в садике забили все. Плотка ночной мели, скоро загниет совсем. Треплет на стене моей и в кружевная тень. Завтра у меня под ней будет лопотливый день. Завтра у меня под ней Будет хлопотливый день Буду поливать цветы Думать о своей судьбе Буду до ночной звезды Лодку мастерить себе Буду до ночной звезды Лодку мастерить себе Горницей моей светло Горнице моей светло, Горница моей светло, это звезды, Горница моей светло, это отличной.